Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем проходение Аризен. Я просто по полному решился заниматься этим, поэтому... Что то я ничего не понял. А как так? Где он? Лэд. А где он? Вы это видите? Ну чё, игра забаговал. Жил он в пещере. Скорее всего, он пещере рядом. Ладно. Побежим, когда пещера... Настолько хорош. Вот. при помощи этой призмы ты раньше заметишь приближающихся теней. Ха, теперь это будет даже слишком легко. Но хватит шутить. Теперь ты знаешь, насколько важна работа магов. Если бы у моего предшественника был такой артефакт, возможно, он был бы еще жив. Теперь мы снова сможем регулярно добывать кристаллы и получать свою долю. Я раздал призмы отлично надеюсь проблем не возникло ничего особенного Славно. ты хорошо себя проявил вот тебе призма в личное пользование думаю тебе пригодится спасибо кстати о призмах где я могу найти зрение золотоискателя поговори с магнусом кажется у него такая была где я могу расшириться зрением мага? Хм, раньше она была у Эразма. Возможно, ее стоит искать на пиратском острове Антигуа. Где мне стоит искать зрение алхимика? У меня была такая призма. Поговори с нашим алхимиком Нергалом. Этот болван когда-то взял у меня призму на время и не хочет отдавать. Если сумеешь убедить его отдать тебе призму, можешь оставить ее себе. себе на носу. Я не буду готовить для твоих друзей. О чем ты говоришь? Притворщик. Постой, ты и правда не знаешь. Забудь мои слова. Итак, о чем это я? Я хотел узнать, не нужна ли тебе помощь. Да, да. Старый Нергл так слаб, что ему всегда нужна помощь. Держу пари, тебя прислал один из моих братьев. Я знаю, что привело тебя сюда. Ты хочешь призму, которую я взял у Ильвара. Но я скорее взорву свой котел, чем отдам ее тебе. Научи меня заклинанию кристальный факел. Новые знания делают тебя сильнее. Научи меня лечебному заклинанию. Новые знания делают... Можешь меня научить? Чему? Я хочу усилить эффект целебного действия растений. Это не трудно. Моя бабушка всегда говорила, что есть И... Научи меня алхимии. Сразу. По поводу призмы. А для чего нужна эта призма? Разве способен невеже хорошо разбираться в растениях? Да. Не нужно отвечать на риторические вопросы. В общем, эта призма помогает лучше ориентироваться в мире растений. Не то чтобы она мне нужна, но мне положено ее иметь. Отдай мне призму. Всему есть предел – вымогать у человека со слабым слухом. Я должен запретить тебе ходить сюда. Давай я ее куплю. Оставь себе никчемное золото. Ты можешь купить кружку пива, но меня ты не купишь. Если ты отдашь ее мне, я буду тебе очень признателен. Очень хорошо, ты меня убедил и оставлю ее себе. Что за. А теперь займись делом. Хм, это не сработало. Ты победил, оставь себе. Но наконец ты внял моим доводом. Достаточно плохо уже то, что малыш Хиви балуется с призмой. Не хватало еще, чтобы ты мне надоедал. Вот она что. Да и не только это. Ты знаешь где выход? Челювы хотеть блис. Да. Как ты узнал? Мотоэнергель, бла-бла. Моя помощь, торглестючка, челювы давать ням-ням. Йеб-йеб. Что именно ты хотел бы съесть? Гномы любят сырую рыбу. Сырую рыбу? Я рад, что это не мой желудок. Вот, этого должно хватить. Ням-ням! Тан-танчвый! Смотри! Гнуми дать блестючко! Спасибо, малыш. Впрочем, ты бы мог и раньше отдать мне эту штуку. Че? Забудь, наслаждайся едой. Нет, нет и нет. кварца я нашел сумеречный кварц очень хорошо покажи спасибо чему можешь меня научить спрашивай я хочу улучшить свои знания в магии кристаллов хорошо Я нашел твою призму. Отлично, давай ее сюда. Не могу, она мне еще нужна. Тогда лучше объясни, зачем она тебе. Я должен кое-что сделать для Эразма, и для этого она мне нужна. Если сам Эразм так говорит, то пока оставь ее себе. Его слову я верю, да и тебе его советы не помешают. дальше. Наша главная задача – обеспечить безопасность лагеря. Кроме того, нужно разобраться с реактором. Пока маги его не запустят, мы не можем быть уверены, что он защитит остров. До тех пор мы должны быть готовы ко всему и охранять лагерь. Подготовкой реактора занимается маг Эразм. Лучше бы ты ему помог. Боюсь, в одиночку он с этим не справится. Слушаюсь, генерал. Свободен, солдат. Я хочу узнать, как пользоваться кристальной перчаткой. Если ищешь кристаллы и еще не поговорил с мастером Маурицу, обратись к нему. С дороги! Отвали! Научи меня заклинанию молния. Новые знания помогут тебе. Тени. Они зеленые. Моя печаль! У меня этого недостаточно. Раз уж я один из вас, научи меня чему-нибудь. Хорошо. Я могу научить использовать силу огня. Если вставить кристалл в перчатку, твоих врагов будет палить нестерпимый жар. Думаю, сгодится. Это лишь начало. Научись пользоваться перчаткой. Первое испытание ждет. У меня есть вопросы о кристалле и перчатке. Но у меня нет ответов. Мастер Ламброк подробно расскажет о взаимодействии между кристаллом и перчаткой. О каком испытании ты говоришь? Оно покажет тебе, как магия способна помочь там, где остальные средства не помогли. Что это значит? Рожденная магией победит лишь магия. Если ты готов к испытанию, я скажу, что тебе делать. Я готов Хорошо Иди на северный берег, к реактору Там тебя будет ждать страж Из руды и камня Как биться с ним, выбирать тебе Но я советую Использовать силу огня а этому я тебя научу. У меня <laughs> . Я прошел твое испытание. Голем на берегу мертв. Впечатляет. Весьма неплохо. Если ты так же легко проходишь любые испытания, тебе стоит самому учить кадетов. Спасибо. Лучше не надо. Полагаю, твоя судьба будет сильно отличаться от моей. Можешь объяснить мне штуку с Големом? Немногие знают, как создавать подобных тварей. Это искусство требует долгого изучения и множества кристаллов. Но я чувствую, что у твоего духа нет времени на долгое обучение. Приготовил новое испытание. А ты честолюбив. Похоже, я в тебе ошибался. В общем, у меня есть для тебя задание. Обучение новобранцев занимает много времени, поэтому исследования идут очень медленно. Так что мне не помешает адъютант. Адъютант, я. Почему бы и нет? Не так быстро. Ты еще не знаешь, на что соглашаешься. Хотя не могу не признать, что надеюсь убедить тебя заняться этим делом. Просто скажи, что мне делать. Когда я, э, то есть мы, добьемся успеха в получении нужной информации из нескольких образцов воды, Фу. я начинаю говорить как старик Нергал. Образцы воды? Хорошо. Для тебя я могу и водовозом прикинуться. Эй, эй, это ответственное задание. Будь серьезнее. Эти образцы помогут мне создать атакующие заклинание. Вот это уже лучше. Разве? Давай, начинай поиски. Где мне искать образцы воды? Ну, уж конечно не в бочках с водой. Главный фактор – качество воды. Просто ищи старые колодцы гномов. Посмотри на юго-восточном берегу, возле большого водопада и в теневых землях Тараниса. Что-то случилось с гномами, которые должны были принести воду. У тебя ведь поджилки еще не трясутся? Я отвечу на твой вопрос. У большинства другие приказы. Ты сказал «у большинства». А что с остальными? В общем... Гномы, которых я послал на юго-западный берег, не вернулись. Думаю, их нет в живых, поэтому будь осторожен. Продолжай и еще раз. Я сказал туда и вон туда, а не туда. Пожалуйста, чуть внимательнее. Кажется, кто-то тут собирал соленую воду. С твоей шкуры себе шляпу сделаю! Похоже, кто-то отвел воду от водопада. Ты погляди, корабль-призрак. С одной стороны, я боюсь, что наши души будут потеряны, если мы взойдем на борт. С другой стороны, представляю, каково жить тут. Опасная трата жертвенного мяса. Вот эту воду то... Я из твоей шкуры себе шляпу сделаю. Твои образцы воды. Отлично. Полученный экстракт в сочетании с кристаллом придаст атаке максимальную силу. Кристалл будет готов завтра. Тогда и заходи. М -м. Вот как надо. Целься выше, вон туда. Не закрывай глаза, колдуя. Вот это я и хочу видеть. Продолжай, и еще раз. Я сказал туда и вон туда, а не туда. Где же? Насчет твоих деликатесов. Возвращай. Как это я ударился? Мне не. Ну, наверное, мне по. Хорошо. Но не. Больно, больно. еще. еще. Убей его, шевели. А ну вернись, труп. Почему ты не нападаешь? И поздравления, ты только что победил лучшего бойца в лагере. Не дурно, солдат. Однажды ты станешь великим командиром. Я получу медаль или что-то в этом роде? Хе, только когда докажешь, что способен руководить таким лагерем в течение года. Но должен признать, боец ты хороший. Вот, это вместо медали поможет тебе в странстве. Рад, что ты на нашей стороне. Так, держится. Ну, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем. Следующий ролик выходить все чаще и чаще.